Учение, как знание, оно к людям не имеет никакого отношения. Пока люди не приложили к нему свою руку, первые христианские каноны, гностические учения, они были ну вообще далеки, очень далеки от сегодняшней интерпретации. Когда начали это излагать люди, когда начали пропускать это через каноны и пропустили через свои соборы, понятно, что от первичного учения не осталось ни следа, это стало религией, то есть метод управления людьми. Религия начала обрастать подробностями, подробностями, связанными с бытовым взаимодействием людей и природы, людей и друг друга, людей и богов, людей и власть придержащих, и понятное искажение. И в сегодняшнем виде, в сегодняшней религиозной системе, как и эгрегориальной системе, есть четкое указание и четкие совершенно рекомендации, что все, что связано с природой, то есть с матерью, с первичными богами, с языческими богами, это против Бога. Каноны писали люди, каноны пропускались через соборы. А соборы это всегда люди, обреченные властью, облеченные. Да. Когда-то орден францисканцев, например, он пропагандировал жизнь апостолов, то есть жизнь в нищете, жизнь в аскезе и пропагандировал среди всех монашеских орденов до того момента, когда один папа не выдал буллу, запрещающий даже подобную формулировку о том, что монашество и нищета это естественные вещи, и запретил орден францисканцев на всякий случай вместе с ним. Хотя изначально в деяниях апостолов, изначально в тех же Евангелиях недвусмысленно говорилось о том, что не ищите зла, не ищите спасения в злате. Потом эти фразы, безусловно, были скорректированы и, возможно, даже и удалены. То есть люди подгоняют религию, подгоняют учения под свои нужды для того, чтобы управлять всеми остальными, для того, чтобы себе давать какие-то преференции по отношению всех остальных и возвращаясь все-таки к животным, к природе боги земли и богини земли и сама функция земли как хозяйки этого мира для монотеистических религий, которые основаны на мужском культе, такая самая идея является отвратной, просто отвратной. Люди Пропуская через себя, очень могут все искажать. Безусловно, все могут искажать. Но поверьте, их искажение никогда не будет носить хаотичный характер. Оно всегда будет инспирировано чем-то, в том числе и этими монотеистическими религиями. Изначально учение Христа такой информации не несло. Но учение Яха несло. А христианство... Строилась на основе иудаизма. Могло ли оно обрасти какими-либо другими последствиями подробностями? Нет. Язычество почитания Земли как великой богини и супруга ее рогатого Бога, это очень здорово развитое веканство. Есть такая неорелигия, религия, основанная на кельтской системе, где богиня-мать. Главное и основное почитается ими абсолютно, где ее божественный супруг лишь только ее супруг, не более того, и она хозяйка. и она хозяйка. Но Об этом мы с вами говорили уже, да? что не, тот, тот не король, кто не является моим мужем. Это вот заповедь Земли. Но Земля это все вместе, это все элементы природы. И нет для нее разницы между человеком и животным, нет для нее разницы между деревом и животным, человеком и деревом. Для нее все едино. Постигнуть человеку такую позицию, конечно, очень трудно, с учетом того, что он очень долгое время совершенно в других правилах воспитывался, совершенно в других. Вот. Поэтому каждый выбирает по себе, либо ты чувствуешь природу и слышишь ее знаки посланную тебе, либо ты воспринимаешь ее знаки как предупреждение опасности да, и строишь свою жизнь в зависимости от этого.